Всем привет! Вы на канале Нейма И сегодня мы делаем реакцию на видео донора. в mm -hmm. здравствуйте! С вами Адамр. Сегодня я проводил проверку на Мне mm -hmm. один mm -hmm. очень странно себя вел. Он решил обмануть меня и не включать свою камеру, чтобы так. не спалиться счетами. Поэтому я принимаю решение подключиться к... Момент начинается самое интересное. Ну а как я это сделаю и что произошло дальше, вы сейчас и узнаете. Но перед этим набирайте на этом ролике сто тысяч и выйдет ролик, где я со своей мамой буду проверять игроков на читый. И давайте не будем нарушать нашу традицию. Если ты не читер, то поставь лайк uh -huh. на этот ролик. А если ты играешь с читами, то напиши в комментариях. Почему? А еще важная новость. На не расскажу, карта чистит. А если эту команду пропишешь, получишь еще и подарок. Так что заходи, ай-пи будет в описании. Ну и не забудьте про подписку, и кого хочет, наша цель 4 миллиона. Чем раньше ты подпишешься, тем быстрее выйдет ролик на 4 миллиона. Ну а я вам же приятного аппетита, и мы начинаем. Кстати, давайте добьём 20 подписчиков до нового года. Мне будет очень-очень приятно не три один в алмазке, как вы понимаете второй бежит за ним боже что мой такого конечно у меня еще не было и я даже не знаю как действовать в данной ситуации но мы с вами увидели что у них есть щиты я так понимаю что вот этот вот фифик 086 давайте его проверим он тоже читер следовательно сейчас мы только что mm -hmm. спалили да с ними. коробка готова. Осталось их просто-напросто телепортировать к себе. Так, Титан. Получается первый. А, второй у нас ТП Хера Фифик. ТП Хера ЛК 46. Вот. все. Я выхожу вот так вот с Ваниша. Ну вот и все. Они даже сейчас не откидываются. А нет, посмотрите-ка. Титан выключил антикнокбэк. Фифик тоже выключил. Ой, пацаны, спалились mm. вы ну, Не играйте с ну, читами. Тут домер вас жестко-жестко накажет. И задаю самый главный вопрос. Так, сейчас. Начнем с фифика. Бан, фифик. 14 дней, читер. Бан, титан. 14 дней, читер. Так, и он еще кого-то телепортировал. Давайте его тоже проверим. Непонятно, правда, есть ли у него читер. Угу. А этот игрок по-прежнему стоит АФК и, скорее всего, он мне не даст ответ. Но, как мы видим с вами, и так, что он не откидывается. Мы его возьмем и забаним. сервера нельзя. Если выходишь в сервер, получаешь бан. Я на видео? Не знаю. Включай демонстрацию экрана. Хорошо. Так. Ты говоришь, у тебя нету читов. Правильно? А у меня не так? Ну, вот я и у тебя хотел узнать, как раз, что вот у тебя не так. У меня вопрос вот к этому учку. Вот видишь, он прям ко мне тянется. Это вот такой называется. Как он называется? WP и Такой мод есть. Ну и Текстур Пак. Да. Вот такая чухаренькая Показывают, только показывают, только а что это у тебя, вон, видишь, там профиль Сейчас драгон нет, что? хорошо. Сейчас я тогда тебе выдам драгона. Одну секунду. Спасибо, что да. ты честно сказал. Сейчас. Большой пранк на читер. Ставьте лайк за такой пранк. Так, я ему сейчас выдаю, получается, драгон. Парент сет драгон. Так, алло, алло, я тебе драгон буду. Алло, чего? Проверяй, проверяй. Драгон есть? Чего? Ну, только последний вопрос. Ты точно без щитов играешь? Если без счетов, я тебя оставляю. Понял. Хорошо, все, спасибо тебе большое, что ты честно признался. Вот такой читер нам попался. И напишите в комментариях, на его месте вы бы признали, mm -hmm. что вы читер? Да. Нет, а он получает у нас бан на 30 дней за обман. Идем дальше. посмотрите -ка, какого я универсального солдата нашел. Их, если я не ошибаюсь, даже двое. Mm -hmm. Это получается хомчик и данжиос мастер. Два игрока с императором и играют с читами. Mm -hmm. У них донант за тысячу рублей, чтобы вы понимали. Это вам не хухры-мухры. Так, поэтому я сейчас записываю хомчика вот так вот. Данжелус мастер. ну двоих я записал. И давайте вот чисто ради теста проверим их на КП. Хорошо. Хорошо, я бы сказал, вообще отлично. Ни один из них не откидывается и пытается сейчас убить игрока. Но я давайте помогу обычным игрокам. Сейчас кину сначала хомчика, кину сейчас вот этого Данжелус мастер. Что такое? Рассыпались резы, бывает. Как раз им игрок написал император Иван Ждите. Так что справедливость сейчас восторжествует. Я хотел его телепортировать к себе и пишет Игрок не найден, представляете? Давайте попробуем его друга Они вдвоем просто ливнули сервер Понимаю, но в честь такого я им выдам бан навсегда по причине читера И его друга я тоже баню Напишите в комментариях, правильно ли я поступил, что забанил их навсегда Я только что нау ну ну ну ну как вы понимаете, возможно, так хорошо два читера. Я наверно что снова на троих читерах. Как же крупно мне повезло. Раз читер, потом вот этот два читер и три читера. Что ж такое? Вот каким образом три человека не... Не <свист> читера, конечно, не откинутся. Утро. Не играю сейчас, реально. Как вы я один раз поиграл на дублеру, мне это забанили по Пайпи. Вопрос Теперь не играю. Считаем. Удали полностью. полностью. А это означает лишь то, что они получают план навсегда. А еще бонусом я им сношу полностью дом. Вот их приват. Пост 1, сет 0. все. Больше у них этого дома нет. Только что поступила жалоба на вот этого игрока. АКБ есть. И как вы понимаете, палочка моя на дачу брать меня 100% не подводит. И говорит о том, что данный игрок играет с щитами. Я выхожу с а Если он сейчас как раз таки вливает, то он получает план навсегда. Привет, ты читер. Он сразу загрузил... Слушайте, давайте я, такой... Ладно, давайте я потом когда-нибудь скачаю 5.4 и буду играть на его сервере и буду дожидаться, пока он будет снимать проверку на 4 и дожирить бана. Только так, не, не по-айпи. По -то, ну, конечно, возможно, такое, что вот он завис, у него там пролагало и так далее. Но мне почему-то в это мало верится, что так оно есть на самом деле. Алло, привет! Вот на проверку щитов. Включай демонстрацию экрана. А как ее включить? Ты не знаешь, как включить демонстрацию экрана. Хорошо. Нет, сейчас я включу сейчас. Давай. А, демонстрацию экрана я вижу. Вопрос. Ты играешь без щитов? правильно? Да, я играю без щитов. Сверху написано название чита. Понимаете, название чита сверху написано. Давай так, если я у тебя нахожу читы, то я тебя баню поеду. Хорошо? Хорошо. Ну, у тебя прям 100% нет читов. Вот, отвечала. 100% я пишу Хорошо. Нажимай F3. 1, 12, нет. Хорошо. Ну, в принципе, да, почти читов нет. Нажми сейчас правый шип. Вот, я нажимаю. То есть ты сейчас нажимал левый шип. Я тебя прошу нажать правый шип. получается залипание клавиш, да? то есть получается да. ты на правый shift становишься ну как бы на shift в Майнкрафте, а, да, да, а ну зайди да. сейчас в управление, в управлении зайди настройки управления. Да-да. Вот видишь там левый shift красный, видишь? Поставь там правый shift. Правый shift. Что же вы скажете? Что это такое? Ну, это не читы, это мод. Ну, слава богу, не ресурс пак. И на этом спасибо. Ну, это мод, я честно. Отвечаешь, да? А ну, зайди в комнату, зайди в комнату. А зачем? Да заходи, заходи, нажимай на него. Нажми килаура, килаура, нажми. А так вообще нет? Не читы точно, да? Нет, нет, нет. Вообще нет читов. Я тебя поздравляю. Ты молился, И зачем ты меня обманываешь? Это честно. И я, это... я понял. Это... Я... Это... Ха Хорошо. Хар. Можешь даже дальше не продолжать. Все. Пока. Блин. Я его сейчас, получается, баню. Навсегда. Также бонусом баню. Байб. Он мне написал, я больше так не буду. Прости, что обманул. Я удалю читы. Конечно не будет. Я же его байб за баню. Но вы напишите в комментарии. Разбанивать его, либо же нет. Конечно. я так понимаю, он спалил то, что прямо сейчас я к нему телепортировался и решил резко выключить антикнокбэк. Но, как вы понимаете, это ему не поможет, потому что, ну, смотрите, mm. вот сейчас начинает убегать, а уже не спалился. Ну, ладно, сейчас я выхожу с Ванниша. Здравствуйте, молодой человек. Вы не убегайте. Привет, ты читер. Если он сразу признается, то я его забаню на 14 дней. Пишет нет. Да не может быть такого. Ладно, пишем свой тест. Алло, привет, ты попал на проверку читов. Привет. Главный вопрос. Ты играешь с читами, да или нет? Нет. Хорошо. Тогда включай демонстрацию экрана. Я не могу ее включить. Почему? Мне через телефон. Тогда включай камеру. У меня камера в USB сейчас ер в голове как это так да? ладно давайте еще программу ты ее освещаешь и я через нее проверю твой компьютер хорошо возможно он так специально говорит чтобы взять меня на фон но в любом случае сейчас мы проверим так хорошо я вижу сейчас считай твою демонстрацию экрана главный вопрос ты ведь не играешь без щитов правильно на да. вот прям клянешься на да. у него сверху вот смотрите ка я сейчас Своей мышкой я покажу. Вот, вот здесь сверху название чита написано. Название чита! Алло. Алло. Так, я сейчас нажимаю f3. Вот, Minecraft 1.12.2 ванило. Давай, если я нахожу у тебя читы, то ты получаешь банк по IP. Хорошо. То есть, у тебя прям вообще стоп. Да. О, даже менюшка странная. На что он сейчас надеется? Я не понял, он меня задачка держит. Ладно, давайте я сейчас попробую на своей клавиатуре нажать X. Так, я нажал X, у меня Хорошо. Смотри, я сейчас нажимаю правый shift. А что это? Я на твоем компьютере нашел. Получается Что ты скажешь? Я не знаю, что это. не знаю, что это такое? То есть я сейчас управляю твоим компьютером. И ты не знаешь, что это такое? Да, я не знаю. Вообще не знаю, да? Нет. То есть ты хочешь сказать, что ты видишь это впервые. Да. Ну а если я вот это вот все включу, что это такое? Тебе это о чем ты говоришь? Вот идет лучики, нет. Вообще я еще я дежурство. Первый раз Да Они может быть такого. Что же мы с тобой будем делать? Ничего не будем делать, у меня же нет читов. Напишите в комментариях, есть ли у него читы, Биба же. Нет. Я сейчас управляю твоим компьютером. Вот давай, я прямо сейчас при тебе вот отключаюсь. Что это такое? Вот вот аккаунт, я не знаю. Знаешь? Первый раз. Первый раз видишь я на своем аккаунт. компьютере! Первый раз видишь читы на своем компьютере! Ты не против, если я их сейчас удалю. Ты не против. То есть ты признаешься в том, что у тебя читы? Нет, вот это не читы. Ну, я Да. Ну все, не играй с щитами. Я и не играл с щитами. Как мы с ним и договорились, я его баню сейчас. Получается навсегда и плюс баню его сейчас. Пайпит бан Рика. Вот такой читер нам попался. Про... На Напишите в комментариях. Вот мы и досмотрели это видео. Ссылку на домера я оставлю, конечно же, в описании. Можете на него подписаться, на домеру подписаться, играйте, конечно же, без читов. И как думаете, что я оставлю IP в описании. Так как я сам играл на его сервере, и он очень даже крутой. Анархия, мега гриф скоро откроется. Сто игроков. Вообще все идеально. Надеюсь, отмечайте домера. Пишите ему в коммент то, что я посмотрю, видео. Ну, ну, ну что, ничто не играть считанная. Если вы хотите больше таких видео, то подпишитесь на меня и поставьте лайк. Ну а с вами был Name